Добрый день, дорогие зрители. У нас сейчас на Украине сложилась такая ситуация с газом, что э, правительство вынудило нас встать э, в позицию спасать, кто может. Э, в результате все начали пытаться экономить газ. Я э, попытался э, э, на своем котле покажу котел. Э, котел АГВ-80 старая конструкция, еще совет я сделал ему модернизацию, чтобы газ более эффективно сжигал. Покажи. Здесь я слил спираль из стройки проволоки и положил ее на горелку. В результате получилась следующая ситуация. В топке эта спираль нагревается нагревается до красна и излучает инфракрасный, инфракрасное свечение. Как мы знаем, инфракрасное освещение нагревает больше предметы, чем окружающий воздух. В обычной ситуации, показываю полностью, в обычной ситуации Сгорающий газ проходит по каналу э, дымохода и плохо отдает, э, плохо отдает э, температуру. Инфракрасное свечение вызывает повышенную температуру в области топки и э, в нижней части котла. В результате КПД э, котла значительно увеличивается. это Ратабин, покажет ну, полностью котел. После установки такой спирали, температура на выходе горячей трубы и дымохода стала приблизительно одинаковой. Хотя до этого дымоходная, дымоход был значительно горячее, за него нельзя было взяться. Ну, в общем, ну, показываю все эти вещи. Потом мы звук наложим. Еще раз спираль. А потом мы наложим звук. Вот сюда еще можно. Давай, теперь сюда, сюда, сюда, сюда, сюда, сюда, сюда, сюда, Mm, -hmm. хорошо fall,